Добрый день, друзья! Прошел месяц с того момента, как я разделила вот эту орхидею и какие у меня результаты за этот месяц. Вот орхидея, верхняя часть с корешочками находится в нормальном состоянии. Вот даже расцвела. Вот корешочки просматриваются. Тургор на листиках хороший. В общем, с орхидеей все нормально, с верхней частью. Что же у нас с пеньком случилось? Отсушила, отсушил пенечек один листик. И только сейчас, через месяц, на этом пенечке, вот в этом месте вы можете видеть, увеличилась прикорневая. Увеличилась эта почечка на стволе. И я думаю, скоро появится детка. Но видите, прошел месяц. У меня так долго никогда не было с момента срезки верхней части и до появления детки. Ой, на сад вы увидели видео об омоложении этой орхидеи. Сейчас я ее поливала и решила снять продолжение этого размножение результаты посмотрим итак что мы видим наша орхидея успела зацвести и выпустить новый цветоносик чувствует себя нормально видите тургор у листьев вполне нормальный вполне хороший вот они имеют более менее здоровый вид и вот наша нижняя часть наконец-то буквально прошло три месяца с того момента как я срезала орхидею и вот мы видим такую детку очень долго я ждала ее появления но все же мы видим вот один листик побольше и второй поменьше Деточка растет, все хорошо. Корневая здесь хорошая. В этой нижней части я уверена, что наша детка вырастет. И у нас будет два растения. Здесь на нижней части уже появились кончики на корешках. Корни растут. Вот, значит, уже не за что бояться, наша орхидея выживет, все будет хорошо. Вот так. Три месяца прошло с момента срезки и до появления детки на орхидее. До свидания, до новых встреч.